Техника плавания не особо нужна. Куда важнее привыкнуть к воде. Так, самое время надеть плавки. Мне тоже переодеваться? Само собой. Короче говоря, не умеющий плавать обычно боится воды. Это плохо, если ты собрался нырять. Может, сначала оденетесь, а потом объясните?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 Поэтому. Альтена. Да? Мне нужно выгулять Хироеку. Уйди с дороги. Ну, я что, тоже такая сексапильная? Вовсе нет. Даже не пытайся, не выйдет. Чего Из-за этой жары невозможно уснуть. Вот бы сейчас мороженку... Принцесса, кушать подано. А вот и стейк. В шипящем масле только что сгорели Звук души, оставляющий тело. Принцесса! Но... Все равно... Мне нужно домой. Они ждут меня. Я должен попасть домой. Ой, а вот это нехорошо. А -а -а... Понимаешь, здесь очень много важных вещей. Множество различных важностей, которые принадлежат кому-то крайне важному. Поэтому, если кто-то сюда проникнет... Кто будет убить по правилам уничтожения злов! Мне кажется, у тебя неподходящий меч! Чудо, похоже, замечтался. Я Давай на Рен подшатим! Кто это? Нет, это точно не Хигемура. что ли? Да, нынешний глава дедского мой племянник. Тяжело вам? Да, я же его тетя, он называет меня бабушкой. Бабушкой. Я взгляну на статы. Да, конечно. А? Ты что, используешь морок? Вовсе нет. Отлично. Я возьмусь за тебя. Мои тренировки очень суровы, так что мужайся. Да что это с ним? Его настроение слишком нестабильно. Он безнадежен. Увидел, что сильнее Мэша и обрадовался. Каким образом закопывание меча может его починить, а? <мышленные птица> а да. секретная семейная техника, так? <мышленные птица> да, да, да. Ну, как скажешь. <мышленные птица> магия хранения, показана ранее. Она будет очень полезна в бизнесе. О, он невероятно острый. Спасибо, Майл. Что, не получилось? Нет, я вижу. Метеорит отбрасывает назад. Правда? Ой, нет, мне показалось. Старый пердон! Спасибо за ожидание! Из-за этого мне начинает казаться, что посетители тоже должны быстро делать заказ и двигаться дальше. Это сильное давление. Для обслуживающего персонала время течет совсем по-другому, чем для меня. По-моему, ты преувеличиваешь. Какое совпадение! Видишь ли, я тоже туда собираюсь. В таком это случае, может, меня. поучимся вместе на летних каникулах? Есть! И надо все брать. же. Давай встречаться! Прости. Меня отвергли. Чего ты так грустишь? Хоть я вина, это по-твоему? Не надо на тебя так кричать. Ой, извините <звук> меня. Сумер. <звук> как, как, как я мог так поступить? Напугался. Я уж думал все, труп. Живой. Но у вас кровь идет. А, да, я слабенький просто. Не волнуйся. У меня вечно кровь идет. По-моему, как раз повод волноваться. Что? Как ты пришла к такому выводу? Если любовь к коске близка к общепринятой норме любви, то мои показатели и рядом не стояли. Но это только если состояние коска считать нормой. Коске. Слушаю, забираю свои слова назад. Ты странный. Что? Остается только ждать, им всем будет крышка. Так просто! Только это займет время. А их надо разделывать? Из гоблинов извлекается только цвет. Это как бы доказывает, что ты их изгнал. А ты что, не знала? Ну так я же новичок. Ой, точно! Это плохо. Я проговорился, проиграл. И теперь должен стоять в коридоре, так как это моя вина тоже. Это неправильно. Ты тоже заметил. Проход в мир демонов стал больше за минуту. И ты единственный, кто это понял. Я не это имел в виду. Пожалуйста, оставь меня! Да, конечно, бывало. Серьезно? Да, правда? Знаменитости часто приезжай. Наверняка вы снова меня разыграли. Я бы тебе лгать не стала. Поверю, если увижу доказательства. Вон там лежит ее гидрокостюм. Хм. Гидрокостюм? Да. А можно мне его примерить? Ого, уровень извращения зашкаливает. Как они смогли понять, что это я? Но не переживай, Херлики. У меня по силам разобраться в этой ситуации. Зарян, Хираюки, юки что ну, такое бесполезное. Хираюки, Как моя же моя я рад, что ты, ты, со ты со мной! Ого! Я даже не представляла, что мы пойдем в бассейн! Во время плавания прорабатываются все мышцы.